«Мы танцуем и поем». Музыкальная книжка с огоньками. В этой книжке собраны веселые детские песенки. Если нажать на кнопочку... Кнопочка на колокольчике останавливает песенку и можно выбрать следующую.